Мама позвонила, сказала, чаю побольше сделать. Гости типа придут к нам. Вот, я заварил много. Ты бы еще птампон себе в жопу засунул. Так удобно лежать? Ну, блядь, если лежу, значит, наверное, удобно. Ну я ж не знаю, я спрашиваю. Ну вот, блять, я не спрашиваю. Нет, нет, нет, не останавливайся. Не нужно не шути так со мной. На, сука, влепала сюда, бежать, Лиша. А, а Тикай. Бля, ты сосед. Друзья, сегодня не день самого рыбного. Посмотрите, я выхожу за тачкой. Какая-то девушка у меня просто встоячего втащилась. Ребятки, я знаю, что тут много знатоков. Что делать, скажите? Вот мы имеем коробочку с чизкейком. Как должен выглядеть, вернее, таким должен быть по размеру чизкейк в этой коробочке, как нам кажется. я да йоби, ваши сексуальные метафоры. Что-то не очень. Дашенька, подвинь кресло, пожалуйста. Бай, что ж ты наделал, нахуй? Братан, я думал машинка работает полностью. Да тихо, машинка. блять. Я сказал, пошел нахуй от моей рыбы, блядь! Рыбка моя, а ну скажи мне, пожалуйста, ты куда то 30 тысяч потратила? Ч ты молчишь? О не разговаривают. Ты моя зяка, я тебя так обожаю. Ты моя зая, тебе тебя останемся и все, удачи тебе, счастливо, рад был, пока. В честь тебя... 14 февраля будет романтический ужин для Василё, оба-но жореная рыбка. А этот Пидер клоун нахуй, который блять сосет у Байдена блять Сникерс нахуй. Сникерс нахуй. Зая, зая, подуй. Бали, бали, блять. Не спрашивайте, где был мой мозг, когда мне пришло в голову приготовить сырые яйца на шампунь. Тогда это затея показалась мне хорошей. Если честно, так весело шашлык мы не жарили никогда. В общем, половина яиц покинула шампунь, яичница пожарилась прямо на дрова. Возможно, если бы дырочки были аккуратнее, этого бы не случилось. Но самое главное вкусно. В полупустом яйце получился омлет, а целое полностью приготовилось и было вкусным. Дай-ка мне что биту. Сюда биту дай. Это он в Почему здесь стиралка на заборе? Почему к ней подключено электричество? Почему оно прикреплено болтами? Зачем все это? Ну что от машины, блядь? Вы самый красивый человек, можно сказать, не на свете, но самый красивый. Я вот сколько смотрю, красивее вас никого нет. Ну что лежишь уже два часа? Обиделся? Ну положу завтра на интернет. Как рубить правильно дрова? Для этого нужно поставить на чурку резину. Тут нам показывают, что если просто кинуть яйцо на сковородку, то оно очень ровно треснет и никаких частиц корлупы не останется. Дрыц, дыц, телевизор, дрыц, дыц, телевизор, так. Давай я совсем дурел. Да ну нахер. Да ну нахер. Это... Вася, это работает. Не купила ее, мне ее там, ну, просто нашла на улице. Шла, сла шла, сумку живащи нашла. Многие меня спрашивают, как я накопил на БМВ. Все очень просто. Я отказался от курения, экономил по 500 рублей в неделю, 2000 в месяц и 25 тысяч в год. И вот и все. Теперь я на БМВ и мне 117 лет. Нажимать, куда вертеть? Нихуя не работаете, только блять в WhatsApp. В блядь, только сидят, блядь. А. Да про какую шерсть вы все говорите? Вот я не вижу никакой шерсти в доме, где есть животные. Что вы пристали Бедный крот. Думает такой, ебать, понастроили бордюров. Хуй вылезешь из этого, блять, палисадника. Вы курите? Ну курите? Я беду. <свят> вот не могу понять тех людей, которые называют рабочие перчатки именно вот так. Говорят, удобнее. Действительно удобнее, кстати. О! Все ясно. Mm -hmm. Как? Вот так же феерично как вы поставили. <смех> Ты бы мне лучше тактики был Ты что, ногти накрасил? А, -а, -а. а что, сейчас же модно. И где? В салоне? Угу, в салоне. Просто капот закрывал руки, забыл убрать. Как говорил мой дед, если натворил хуйни, а чувство вины так и не пришло... Значит, все правильно сделал. Смотри, я сделала татуировку со своим QR-кодом. Теперь я могу показывать свою руку вместо телефона. А ничего, что он каждые полгода обновляется. О, опять пришел. Че пришел? Медведь, че пришел? Оп, драки, драки, Забор покрасить. Опять за вкусняшками. Поберушкой. ушко. Смотрите, какой басик нашел. Вот так вот. А. Колостяк, блядь, пахну. Прос... Да тихо ты, я колостяк. видео, блядь, записываю.